Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Итак, вы ищете того самого, единственного? Или, возможно, вы думаете, что уже нашли его? Как вы узнаете? Ну, есть некоторые вещи, которые могут измениться в нашей жизни. Когда мы действительно влюблены в кого-то романтически, наши мысли, поступки и химические реакции мозга могут измениться под влиянием любви, особенно когда мы нашли того единственного. Итак, вот несколько вещей, которые могут произойти, когда вы нашли того самого. Первое. Ваш мозг меняется, когда вы любите. Испытываете ли вы необъяснимый прилив эйфории? Счастье, когда вы думаете о ком-то. Именно об этом человеке, который, как вы думаете, может быть тем самым. Интересно, почему? Исследование 2007 года, проведенное учеными из университета Стоунибрук, показало, что биохимические реакции в вашем мозге могут меняться особым образом. Когда вы думаете о человеке, которого действительно любите? Ваше счастье, вероятно, объясняется повышением уровня дофамина. И ваша система вознаграждения тоже получает столько внимания. Поэтому попробуйте думать о том единственном. То есть о том, кто, как вы думаете, может быть тем самым. Просто подумайте о ком-то. Чувствуйте эйфорию, счастье, чрезмерное увлечение этими мыслями. Это может быть признаком настоящей привязанности. Или вы просто очень сильно влюбились. Пригласи их на свидание или успокойся, мой друг. Второе. Вы не можете дождаться, когда ваша семья познакомится с ними. Представляете ли вы, как ваша семья и друзья знакомятся с ними? Волнует ли вас мысль об этом? Если вы действительно серьезно относитесь к кому-то, то, скорее всего, вы захотите, чтобы те, кого вы уже любите в своей жизни, познакомиться с вашим партнером, даже если вы еще не партнеры. Возможно, вы захотите привести с собой члена семьи или друзей на какое-нибудь мероприятие, чтобы увидеть этого человека. Случайные отношения часто не предполагают формальное представление членам семьи, поэтому. Если вы оба выразили заинтересованность в знакомстве с семьей друг друга, это верный признак того, что ваши отношения становятся не только серьезными, но если у них еще больше таких признаков, то это может быть тот самый человек. Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас, которые смотрят наши видео, действительно подписаны. Поэтому, если вы не подписались, и в конце видео вам понравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Спасибо, что были здесь. Номер три. Вы чувствуете синхронность и гармоничны с ними. Чувствуете ли вы синхронность со своим партнером? Просто гармоничны и связаны? Лайф-коуч Ольга Леванчук объяснила в статье из Fashion Beans, что ученые обнаружили, что некоторые пары настолько гармоничны, что их мозг начинает работать синхронно. Это означает, что они достигли состояния, в котором их нервные системы работают в гармонии, помогая им читать мысли и эмоции друг друга. Являемся ли мы более духовно и эмоционально связанными, чем в наших прошлых отношениях? Это может быть потому, что это тот самый человек. Номер четыре. Вы чувствуете себя комфортно и не хочется контролировать свои чувства или слова с ними. Что-то еще, что происходит, когда вы нашли того единственного. После того, как вы узнали его некоторое время, вы снижаете свою защиту и вам просто комфортно с ними. Вы не меняете свои слова, не беспокоитесь о том, что сказать или сделать. Вы просто являетесь собой. Непринужденно и легко. Если они такие же, это еще более хороший знак. Номер пять. Вам кажутся смешными их несмешные шутки. Рассказывал ли этот человек, о котором вы думаете, когда-нибудь крайне несмешную шутку? Но вы смеялись, как пьяная гиена в комедийном клубе. Тогда, возможно, вы только что нашли того самого человека. Или они вам очень-очень нравятся. Потому что насколько смешной может быть шутка о курице, переходящей дорогу? Да, это классика, но вы меня поняли. Позже вы заметите, что только вы смеетесь над их шутками. А они просто улыбаются? Да, возможно, это ваш особенный человек. И номер шесть. Это уже не только я. Ваши жизненные планы и мечты включают и их. Стали ли вы чаще говорить «я» или «мы», когда говорите о своем будущем? Социальный психолог Тереза Е. Дидоната объясняет в своей статье из журнала Psychology Today, что близкие люди используют слова во множественном числе, такие как «мы», чаще в разговоре, чем местоимения единственного числа, такие как «я» или «мне» те чувства, которые свидетельствуют о любви, вероятно, сопровождаются тенденцией использовать местоимение во множественном числе. Итак, вы заметили, что стали чаще употреблять слова во множественном числе, особенно когда говорите об интересах, мечтах, целях. Изменился ли ваш жизненный план из-за этого человека? Включают ли они ваши мечты о будущем? Это еще одна вещь, которая, скорее всего, произойдет. Когда вы нашли своего единственного и неповторимого –